здравствуйте спасибо за регистрацию на интернет-семинар который пройдет 9 апреля в 15.00 по москве сегодня будний день а мы в театре дело в том что в рабочей суете очень сложно выделить время для близких но у меня есть строгий график и дни когда мы посвящаем время только друг другу иначе как я буду замечать что мои дети растут сейчас проходит защита тренинги деньги есть всегда я проверяю работу всех клиентов и вижу о том что в большинстве случаев людям сложно распределять или время или свои ресурсы финансовые если есть деньги то нет времени чтобы их потратить копится соответственно усталость и в любой подходящий момент когда мы едем в отпуск или на выходные спускаем существенную сумму а вот какой-то золотой середины нет и получается что чего-то мы в жизни не успеваем и у меня к вам вопрос чего именно вы не успеваете в своей жизни и почему жду ответы в ваших комментариях ну и до встречи в следующем задании